Ой, посмотрите, какой к нам красивый кардинал прилетел. Это просто... Американцев считается это удача, если кардинал прилетает к дому. Но будем надеяться, что при всех этих сегодняшних событиях это удача. Друзья, всем привет! Это канал Вероника в США и канал о жизни иммигрантов в Америке. У нас очень холодно. Я обстригла, обрезала челку. Наши руки не для скуки это называется. И она меня очень сейчас раздражает. Я вообще их ненавижу, челки. Но вот делать было нечего дело было вечером, делать было нечего, как говорится. Ну давайте, сегодня мы с вами поговорим, почему в Америке э, вот эта эпидемия коронавируса достигла таких уже шсающих масштабов. Даже на фоне всего мира. И я вам выскажу несколько своих предположений, я не знаю согласитесь вы с ними или нет но я думаю, что это достаточно объективно я помню, что первый раз, когда я переехала в Америку и вы увидите, я вам сейчас ссылочку кину на ролик, что меня удивило в США, первое, что меня удивило, это такое количество сотрудников медицинской сферы ходящих в униформе по улице не просто ходящих по улицам они ездят в ресторан не кушать они ходят по магазинам, они там, не знаю, ездят в метро в ней. То есть я хочу сказать, что одна из первой, основная причина, почему в Америке это все произошло, нет, может она не основная, но она тоже внесла свою толику в то количество зараженных, которое на сегодня есть, это отсутствие элементарных правил гигиены. Просто элементарных, когда ты свою униформу меняешь на рабочем месте, а точнее в раздевалке. Я же говорю, когда я всех вот этих вот товарищей увидела, которые ходят, простите меня, ну, медсестры, которые там в ресторанах едят, там посидели, там посидели, а теперь еще считается, что ну, данные по вирусу вы знаете, что... Вирус очень долго этот живет на различных поверхностях, ну, тогда возникает большой вопрос. Америка, вот мое личное мнение, она была к этому абсолютно не готова. Абсолютно не готова. Я причем почитала эпидемии в США. Из эпидемий страшных в США я нашла только испанку которая была там в 1920-х, в 1922 году, по-моему, она закончилась. Но где они заразились? Они заразились от тех солдат, которые прибыли из Европы в США. И заражали всех тут. Тут были парады, этих солдат встречали. И все вот это все было красиво, в том числе и в моей любимой Филадельфии, рядом с которой я живу. И вот... При таком большом скоплении людей, конечно, произошли вот эти вот заражения. Я смотрела на ютубе ролик ветерана, дедушки, который там еще дожил, который сказал, что из моей семьи погибли все. Я был единственной выжившей, потому что вирус распространялся быстро, вся семья была заражена и вся семья погибла. Ну вот, вот, вот. То есть... Но у нас в России, кроме испанки, был Киев, была холера, все было, все было, все мы это знаем. И у нас, в принципе, в России были хорошие, скажем так, вот я работала в ресторане, всегда думала, чтобы этот рост Пошел бы он куда-нибудь подальше. Хотя я прекрасно понимаю, что как бы все эти правила, они необходимы. Да, у нас это все через чур, да, у нас там предписание вы, выписать надо обязательно. Но я вам хочу сказать, что на фоне гигиены в американских общепитах, в наших общепитах, ну я не знаю... Можно сказать, что мы языком все вылизываем, что у нас просто стерильная чистота, можно заносить больного и оперировать, потому что у нас необходимы. Вот в Америке проблем с из, как сказать, проблем с а, дезинфицирующими средствами нет, но что они ими протирают и когда они ими это протирают, то есть, а, ну, скажем так. Ну, я вот работаю в заведении, у меня за день проходит две тысячи, может, человек пройти, который там вот кушают. А уборщицы у нас нет. У нас нет такой позиции уборщицы. У нас там пять человек посудомойщиков, у нас басбои, которые убираются со столов, у нас еще что-то, но у нас нет уборщиков. Но, соответственно, та работа уборщиков, которая должна проводиться, она распределяется на сотрудников. Что-то делают повара, что-то делают официанты, что-то делают басбои, что-то делают хосты, что-то делают сами менеджеры. Но вы себе представляете, когда и нет конкретно за это ответственного человека, а есть один менеджер, который проверяет работу всех сотрудников, какое качество выполнения этих работ. При том, всем, что, ну, поверьте мне, ребят, я, в принципе, к этому абсолютно нормально отношусь. Вот и, вообще меня лично Америка очень сильно расслабила. То есть, я уже там говорила, что я могла прийти в уличной обуви, ходить по дому. Вот так. Потому что чисто, потому что я знаю, что я грязь не нанесу. Ну, может, какие-то там опилочки упадут, но это не так критично. Сейчас я уже, конечно, пересмотрела все это, я уже вернулась к нашим нормам уборки и к нашим нормам гигиены, но вот это было. В принципе, Америка поэтому и производит такое впечатление легкости, вот они ко всему относятся легко. Вот жизнь их не била Вот я теперь понимаю, когда человек к чему относится легко Но жизнь не била его И вот я помню, когда наши иммигранты приезжают И вначале так смотрят Ой, они такие О, Все так просто, все так, все, так, все так хорошо Да, у них все так просто и все так хорошо Потому что еще они с таким вот не сталкивались А мы сталкивались И с альманелой, И с глистами Простите меня, потому что у нас собачки бегают по улицам и гадят а потом мы это все на своей обуви приносим в дом. А у них собачки не бегают по улице, потому что у них нету собачек. У них собачки там живут либо в приютах, либо у людей. И за каждой этой собачкой ты, простите меня, извините меня, капюшон падает дурацкий, и, и, и за каждой этой собачкой, простите, ты должен еще убрать. То есть она у тебя покакала, ты это собрал и пошел домой. Нет, ну есть, конечно, что где там и бросают, но просто... Количество, но это нереально. То есть, у нас, простите, вляпаться в кошачье или собачье дерьмо на улице можно каждую неделю вляпываться. И считать, что ты разбогатеешь и это, к счастью. Не просто так, наверное, это придумали утешение себе. Здесь это нереально плюс здесь закрытый грунт. Ну, то есть, либо это газончики, либо это опилочки, ну, грунт закрыт. Соответственно, если грунт закрыт блин, Задолбал меня капюшон, простите Соответственно, если грунт закрыт То ты Ну Земля эта не раскидывается, не распространяется Я как вспомню, что у нас происходило В Краснодаре В период весна-осень, когда ты Выезжаешь на машине, приезжаешь, а она вся в грязи. И то есть тебе надо ехать на мойку. Ты ее помыл, завтра был солнечный день, и все было неплохо. А на следующий день дождь, и опять все в грязи. Но вот в Америке, ребят, я вам хочу сказать, я не мыла машину в т... на... снаружи в течение пяти лет. Ну вот, вот так вот у них. В том же моем заведении очень много табличек висит. У нас нет раздевалок. У нас нет раздевалок. И висят таблички, ребята, не приезжайте в, там, в своей одежде, приезжайте в униформе, переодеваться негде. Что происходит у нас в Краснодаре? Шкафчик для верхней одежды, полочка для обуви, полочка там для обычной одежды. Смена обувь это вообще обязательный этап здесь этого всего нет. Я же говорю, они в этом плане настолько безалаберны, с ними настолько в этом плане легче жить, и я вам хочу сказать, я за пять... Сначала у меня вот такие глаза были, как так-то? А потом ты привыкаешь, и ты уже начинаешь жить, ну, поскольку мы там вот живем не в эмигрантском районе, да, то ты живешь же по правилам игры людей, которые здесь жили. И получается, и получается, что ты привыкаешь, и ты, для тебя это вообще абсолютная норма. Ну и что? Ну и что? Прошла себя по улице, по магазинам погуляла, а потом в этой же обуви пришла на работу. Ну, никто же не умрет, и никто еще не умер. А теперь получается так, что умрет, и умер, и коронавирус э, бьет очень сильно, да. Поэтому вот вот. вот гигиена. Может быть, я думаю, что США и пересмотрят стандарты, и пересмотрят стандарты санитарные э, в плане, потому что ну, это действительно все достаточно серьезно. И, извините меня, э, у них здесь есть такая болезнь у детей, как же она называется, баг, стамок-баг. Ну, то есть я не раз общалась с мамочками, ми мигрантками, которые рассказывают, что... Дети рвут. Но вот у меня дети оба были рождены в России. И у меня не было ситуации, когда у меня дети рвали, кроме как от высокой температуры. Но есть здесь такая болезнь, это абсолютная норма, что ребенок поел, а потом у. Страшнило, простите. Но это что же откуда-то берется? Это что же ненормальная ситуация? Но они к этому очень спокойно, как ко всему, очень спокойно относятся. Ну и потом еще, ребята, я хочу сказать последнее. Почему еще коронавирус так сильно ударил в Америку? Но вы не забывайте, какой возраст дожития в США у людей и какой возраст дожития в России. Средняя продолжительность жизни. В России очень много, в Америке очень много стариков. Стариков, ведущих достаточно активный образ жизни. Даже если они живут в каких-то facilities, скажем так, для пожилых. Ну вот мы были в пожилом доме, я езжу, есть такой срифтшопт у нас. Там бабушки, ты же меня задымил, муж меня задумил Там бабушки пожилые живут. И, блин. Эти бабушки, у них там раз в неделю йо, раз в неделю они ездят в ресторан, раз в неделю они ездят там в казино, раз в неделю они там еще куда-то ездят. То есть эти бабулечки, которым от 80 и выше или там от 70 и выше ведут очень активный образ жизни и везде передвигаются. А, если, а у нас что происходит с пожилым человеком? Ну то есть чтобы там, после 70, 70 лет там, или 75, чтобы этот человек продолжал так же бойко ходить по ресторанам и по казино и вообще вести очень активный образ жизни, да это практически нереально. Если ты дожил, то ты живешь, простите меня, как правило, в заперти, в своей там, квартире, если за тобой дети ухаживают, если дети не ухаживают, то там не дай бог где. То есть вы понимаете, вот в чем большая разница. У них старики, которые везде бывают. Это абсолютная норма для них сидеть и в ресторанах, и кушать, и все остальное. Соответственно, если они где везде бывают, они-то могут инфицироваться. Дальше. И в Америке очень много, конечно, когда ты там достиг возраста 75 лет, ну, это счастье, если у тебя нет каких-то хронических заболеваний. А, как правило, они у всех вот американских дедушек и бабушек есть, но медицина в США на том уровне, которая поддерживает их в таком состоянии, что они такие активные, бодренькие, и им все интересно, они шопятся любят, они спросить, посмотрите, кто у них там, где живет. Вот у меня, я помню, в ресторан приходила как-то девочка из садика с мужем. Говорит, ой, мы так не любим к вам днем приходить. Я говорю, что такое? А у вас как будто бы там стардом днем. Это о чем говорит? О том, что пожилые люди, мы отмечаем дни рождения там и по 95 лет, и по 80 лет, и по 99, и они все активные, они все веселые. То есть, как бы, понимаете, у какого у них уровень жизни. И даже если у него диабет или астма, или еще что-то, он живет. А если он заразился COVID-19, конечно, ему уже на сегодня случились кранты. Дальше. Почему еще в Америке это все вот так сияет и ширится. А вот сейчас вышла гипотеза, что не то что гипотеза, а статистика о том, что в основном погибают у нас черные, то есть другая раса, да, негроидная. Но я вам хочу сказать, ребята, это понятно, почему. У вас большее количество смертей – это Нью-Йорк. Черные живут в больших городах, Балтимор, Филадельфия, Нью-Йорк и так далее и тому подобное. Они живут в больших городах, они живут большими семьями. У меня муж работал как там, там, кабель устанавливал для интернет-телефонов. И он был в районах Филадельфии, он говорит, у них по 9, по восемь, по шесть детей. Мама, папа, дедушка, бабушка все живут вместе. Соответственно, вопрос... Они же, естественно, друг друга перезаражают. Плюс, как правило, ну не то, что как правило, но в большинстве своем это люди с не самым большим достатком. То есть у них может и не быть страховок. Или вообще они, знаете, с этим никогда не сталкивались и не обращались к врачу, то есть не, не подозревали, что это может быть так серьезно, потому что в Америке там... Боляться с 38 температурой, не идти к врачу это абсолютно нормально. Ну, и не только в Америке, наверное, да, и во многих странах. Это абсолютно нормально, то есть вирус пришел, три дня подождал, вирус ушел. Как у нас, э, я когда приехала, и дети мне температурили, мы, а, звонили врачу, ой, все очень просто. Три дня ждем, три дня ждем. Должен пройти, не прошел, значит, перешел там куда-то туда, э, начинаем давать антибиотики. Все, вот и все. А там три дня прошло, и уже все с этим вирусом. Э, уже ИВЛ, и все, и дальше крышка с гробом. Поэтому вот так. Ну, то есть я же говорю, давайте подведем итог этому всему, всем моим размышлениям, надо в конце дня не знаю что я сегодня в смысле сбываюсь, да, Отсутствие гигиены, отсутствие большого количества пожилого населения, ведущего активный образ жизни, я еще раз скажу, не сидящего по домам, а ведущего активный образ жизни. И, конечно, США к этому не были готовы. Они же, у них, они далеко от нас, они далеко от Европы, а к ним очень мало чего из этой пакости доходило. Поэтому вот так. Ну все, это были мои размышления в конце дня, у нас такое холодно, завтра Пасха наша православная, у нас так холодно. Пока-пока, ребята, подписывайтесь на мой канал, мне будет очень приятно, и давайте говорить о коронавирусе дальше. Ну и наконец, давайте уже когда он этот пройдет, зараза, говорить не только о нем, о чем-нибудь более интересном.